Приветствую на канале Шарабара. продолжаем смотреть на афоризмы. Редкая птица – это выражение в значении «редкое существо» впервые встречается в сатирах римских поэтов, например, у Ювенала. Редкая на земле птица, вроде как черный лебедь. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Выражение принадлежит французскому писателю Жану Пьеру Флориану, употребившему его в басне «Два крестьянина и туча». Кануть в лету Лето – это одна из рек в подземном царстве Аида, дарующая забвение прошлой жизни всем, кто пришел в обитель смерти. Кануть в лету – значит быть навсегда забытым, исчезнуть без следа жеребий брошен. Начиная войну с Помпея, будущий римский император Гай Юлий Цезарь шел на большой риск, потому что не имел значительной поддержки легионов. При переходе реки Рубикон, которая считалась рубежом между провинцией и метрополией в Римской республике, Цезарь произнес эту фразу «жеребий брошен», важность которой подчеркивает целеустремленность и решительность Цезаря. Войну он выиграл. В настоящее время, чтобы подчеркнуть значимость решения или последствия, Ступка тоже используют эту фразу пришел увидел победил фарнак был человеком честолюбивым жаждущим отцовской славы и воссоздание большого государства и в момент разгара гражданской войны он нападает на понт захватывая города и разбивая римские отряды азию на тот момент контролировали сторонники гнея помпея и сената то бишь противники цезаря к лету 47 года до нашей эры, Цезарь поспешил из Египта разбираться с Фарнаком, что характерно, сделать это надо было максимально быстро. Он быстро навязал Фарнаку решительное сражение, в котором многочисленная, но плохо организованная армия правителя Боспора была практически полностью вырезана матерами легионерами Цезаря. Не помогли ни колесницы с косами, ни достаточно неожиданная атака Фарнака. Сам горе-наследник Митридата сумел под шумок свалить, но тут произошел достаточно анекдотичный случай. Дело в том, что наместник Фарнаков в Боспоре поднял бунт и захватил власть, и выступил против своего бывшего господина, убив его в бою. А что Цезарь? Он за несколько часов одной битвой устранил угрозу полностью, в связи с чем и указал в письме своему другу знаменитое «пришел, увидел, победил». Ганнибал у ворот События, описываемые как прибытие Ганнибала к неким воротам, относятся к 211 году до нашей эры. Именно в те далекие времена полководец из Карфагена двинулся со своим войском на Рим и смог приблизиться к стенам Вечного Города. Этот поход получил название Второй Пунической войны, видео о котором есть на канале. Можете посмотреть, если еще не видели. Причиной начала боевых действий были результаты Первой войны, согласно которым Римская империя подтеснила Карфаген на Средиземном море, но не смогла быстро и надежно освоить полученные в качестве трофеев земли. Впервые фразу «Ганнибал у ворот» в переносном смысле изрек великий римский философ Цицерон. Он известен трудами, посвященными политическому устройству общества, и сам не гнушался политике. Применил он этот фразеологизм, чтобы охарактеризовать панику, которая царила в Сенате. Он напомнился отечественникам о случае, когда действительно был повод переживать. Применяется этот фратиологизм сегодня без доли иронии. Он является синонимом изречения «отечество в опасности». Применяя его, подчеркивают серьезность ситуации и грозящие бедствия в случае, если народ не объединится и не предпримет решительных действий. Фраза указывает на то, что медлить, совершать ошибки или проявлять слабость недопустимо. Дамоклов меч – это нависшая над кем-либо угроза, которая, на первый взгляд, не видна со стороны. Есть предание о сиракузском тиране Дионисии Старшем и его фаворите Дамокле. Со стороны всем казалось, что жизнь царя была легка и без забот. Многие хотели жить такой жизнью. Правитель, долгое время наблюдавший за завистью своих приближенных, решил на день позволить одному из них – Дамоклу стать владыкой. Слуги выполняли все пожелания Дамокла, нарядили в роскошные одеяния и посадили на трон, устроили пир в его честь. Довольный происходящим, во время торжества Дамокл поднял голову вверх и увидел висящий на конском волосе меч, острие которого направлено прямо на его голову. В этот момент он замер и осознал, что именно чувство постоянной опасности испытывает каждый правитель, жизнь которого находится всегда на волоске от гибели. История происхождения фразеологизма скрывает еще один подтекст своего значения незавидую благополучию. Ведь именно зависть послужила причиной подготовки такого поучительного урока для подчиненных царя. В результате Дионисий наглядно показал всем приближенным и Дамокулу в том числе истинную жизнь правителя и развеял иллюзию видимой беззаботной действительности. Уйти по-английски когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушел по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как «to take French leave» – уйти по-французски. Появилась она в период Семилетней войны в XVIII веке, в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке. «Голубая кровь». Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что, в отличие от простого народа, они ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представители высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «Сангре Азу. Укажите, как это правильно читается, то бишь «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. Проходить красной нитью. По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения. А первым его потребил Гетте в романе «Родственные натуры». Потерпеть фиаску. Это значит испытать неудачу, сорваться на пути к цели. Вместе с тем, слово «фиаско» по-итальянски означает «большую двухлитровую бутыль». Как же могло создаться такое странное сочетание слов и как оно приобрело свой современный смысл? Этому есть объяснение. Оно родилось из неудачной попытки известного итальянского комика Бианко Нелли разыграть перед публикой веселую пантомиму с большой бутылью в руке. После его провала слова «фиаско Бианко получили значение актерской неудачи а затем и само слово фиаско стало означать провал перемывать косточки у православных греков а также некоторых славянских народов существовал обычай вторичного захоронения кости покойника изымались промывались водой и вином и укладывались обратно если же труп находили неистлевшим и вздутым это означало что при жизни данный человек был грешником и на нем лежит проклятие выходить ночью из могилы в виде упыря, вампира, бурдалака и губить людей. Таким образом, обряд перемывания косточек был нужен, чтобы убедиться в отсутствии такого заклятия. Газетная утка. Один ученый, купив 20 уток, тотчас приказал разрубить одну из них в мелкие кусочки, которыми накормил остальных. Птиц. несколько минут спустя он поступил точно так же с другой уткой и так далее пока не осталось одна, которая пожрала таким образом 19 своих подруг эту заметку опубликовал в газете бельгийский юморист корнелисон чтобы поиздеваться над легковерием публики с тех пор по одной из версий лживые новости и называются газетными утками 7 пятниц на неделе Раньше пятница была свободным от работы днем, а как следствие базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят «У него 7 пятниц на неделе». Где собака зарыта? Некоторые немецкие лингвисты полагают, что это выражение создано кладоискателями, которые из суеверного страха перед нечистой силой, якобы сторожащие каждый клад, не решались прямо упоминать о цели своих поисков и условно стали говорить о «черном псе» и «собаке», подразумевая под этим «черта» и «клад». Таким образом, согласно этой версии, выражение «вот где собака зарыта» означало «вот где клад зарыт». Зарыть талант – в землю Первоначально талантом называлась самая крупная весовая и денежно-счетная единица в Древней Греции, Вавилонии, Персии и других областях Малой Азии. Из Евангельской притчи о человеке, который получил деньги и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло выражение Зарыть талант в землю. В современном русском языке это выражение приобрело переносный оттенок в связи с новым значением слова талант и употребляется, когда человек не заботится о развитии своего способностей дойти до ручки древние руси калачи выпекали в форме замка с круглой душкой горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице держа за эту душку или ручку из соображений гигиены, саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим, либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили, дошел до ручки. И сегодня выражение дайте до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик. Закадычный друг. Старинное выражение залить закадык означало напиться, выпить спиртного. Отсюда образовался фразеологизм Закадычный друг, который сегодня употребляется для обозначения очень близкого друга. Большая шишка самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в выражение Большая шишка для обозначения важного человека. «Дело выгорело». Раньше, если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали, либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания. Мыльная опера. В 30-х годах прошлого столетия на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение «мыльная опера». «Играть на нервах». После открытия врачами древности нервов в организме человека, они называли их, по сходству со струнами музыкальных инструментов, тем же словом «нервус». Отсюда возникло выражение для раздражающих действий «играть на нервах». Типун тебе на язык. Небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склевывать пищу. Называется типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твердые прыщики на языке человека названы типунами, по аналогии с этим птичьим бугорком. По суеверным представлениям, он обычно появляется у лживых людей. Отсюда и недоброе пожелание. Типун тебе на язык. «Игра не стоит свеч». Это выражение пришло из-за речи картежников, говоривших так об очень небольшом выигрыше, который не окупает стоимости свечей, сгоревших во время игры. Дело в шляпе. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе». Вернемся к нашим баранам. В средневековой французской комедии богатый сукончик подает в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания сукончик забывает о пастухе и осыпает упреками его адвоката, который не уплатил ему за шесть локтей сукна. Судья прерывает речь словами «Вернемся к нашим баранам, ставшими крылатыми». Такие вот афоризмы. На сим позвольте откланяться, ставь жми, пиши, подписывайся, делись. В общем, все как обычно. Счастливо!